Всем здорова, дорогие друзья, с вами я, Вули, и я тут на, на днях понял, то, что мой канал связан с игрой «Привет, сосед!» и с аудиторией в целом. И знаете, я посмотрел на свой канал, посмотрел на просмотр, они упали, и тут не пришла гениальная идея. А что, если мы поговорим о Secret Neighbor? Приятного вам просмотра. И знаете, Secret Neighbor отличается от Hello Neighbor и от различных версий тем, что там есть, во-первых, онлайн, а во-вторых, редактор. И ты сам можешь создать собственный мод и выложить ее на площадку Steam, чем я, кстати, и занялся сегодня. Но перед созданием моды нужно проанализировать все, что есть у нас с вами на рынке. И заходим туда. И знаете, я выбрал пару троечку модов. А именно это моды, связанные с видеоиграми. Такие видеоигры, как FNAF 1. Да и в целом вся локация FNAF. А дальше... А Гренни. Тоже старая добрая игра, видимо мод достаточно старый. Ну и третий жанр карт, который я с легкостью нашел, это паркур. Да, карт на самом деле много, есть и прятки и так далее. Но к основным относятся именно паркур и различные фановые карты. Поэтому я решил выбрать что-то из этого. Так как фановые карты нужно реально долго строить, ну у меня готовится одна, поэтому скоро ждите, я решил сегодня сделать паркур. И я занялся созданием карты нажимаем на редактор и создаем локацию и это стандартная локация к сожалению изменить мы ее никак не можем и мы не можем выбрать ни фон ни различные украшения заборы и так далее к сожалению у нас однообразная локация но это ничего страшного ведь она мне фактически не понадобится мы строим вот такую вот башенку в высоту и когда мы ее построили мы поняли то что паркур будет идти вверх дальше нужно освещение освещение освещение потому что без света жизнь не та итак Итак, ставим свет везде. И вот у нас уже отличная прикольная локация. Но осталось сделать маленькое. Это паркур. И знаете, паркур в таких локациях можно делать из разных вещей. А именно поставить какие-то не связанные вещи, а можно поставить полочки. Я, естественно, выбрал полочки, ну, потому что так круто. И паркур будет называться легким, потому что его может пройти абсолютно каждый игрок. Хотя даже я падал с него пару раз. А учитывая то, что это онлайн игра и скорее всего вам будут мешать другие игроки или ваши друзья То паркур будет еще сложнее и веселее Паркур сделан достаточно просто То есть мы просто берем вот так а, наши а, полочки и ставим их кругом Поднимаемся кверху и вот уже и финиш Я сделал все в жанре бега, то есть раннеры. У нас нет а, подвалу и нам не нужно искать ключи Нам лишь нужно добраться наверх и нажать кнопочку Кто нажал кнопку, тот и победил все правила в целом простые. После чего нужно залить свой мод и полностью настроить его в стиме. Одновление для стима всего 10 минут, поэтому да. Мы заливаем мод в Steam и уже смотрим, что здесь и как. Здесь вы можете сделать а, различные обсуждения, настроить мод, добавить собственную красивую аватарку, а не то, что поставлено автоматически то что, то, есть, то, что ты сфоткал в игре, вообще никуда не годится. Также настроить название, добавить различные описания и так далее. Ну вот и все вот всем готовый мод для игры Secret Neighbor. Ну а был я, Вули. Всем удачи!